С вами вообще Поехали. <связь> не, не, давай посмотрим. Пошли, смотри, смотри. Я, я не, ну то, что позывной у ковар. тебя повар, это да. А вот там будем общаться. Общем, давай, я давай я последовательно. Вот сейчас обследование проведем. Обследование. Обследование. Обследование, пожалуйста. Д -д дом 14, квартира 14. Да. Нет, тоже дом 14, квартира 14. Номер телефона собственника квартиры нужен. Твой, где отец. Да, не это отцу не. надо звонить, спрашивать. Спасибо, набрать. А ты говорил мне. Прокомментируйте, вот. что это мы достаем сейчас. Бутылка, через которую курится марихуана. Так, сама марихуана. Сейчас момент. Не-не-не, давайте-ка вместе это делать. Пожалуйста, пожалуйста. ладошку фотографирует с татуировкой. Татуировка у ладошки его может головой сюда